Академия порядочных парней. Всем привет и это шоу АПП и сегодня 100 самых новых и свежих новинок по версии ВКонтакте. Ставка если тоже любишь искать и добавлять себе новую музыку в плейлист. Давай наберем сегодня 10 тысяч пальцев вверх. Поехали. Когда он уходил, ты плакала Во всех отдых мне наливают Постой, постой, то как ты мыслишь, у меня вызывает постой. Сердце забрала, на небо лопили звезды Облетая мармеллоу Дорогу уйду, шуму нас закат Покой тем, кто не встал, с новым рассветом Рисовал эскизы, помнишь, ты мой пучей Пока я гадал, ты за... А между нами ничего нет И точка минут. Ай, сука, в чём дело? Ай, ай, ай, ай, сука, в чём? Зачем мне солнце, Монако? Для чего скажи? Хочешь, я буду, чем ты хочешь Ты очень, даже очень, но я... Красивая, а внутри кож... Да, да. Не поверю, на... А помнишь, как мы слайдили мы снайперы и дайперы? Мы не были богатыми, как деда моей матери Нам даже звезды светят ярко, Нас догнала киномарка Я прошу лишь ниво Дать больше искры тебя Больше не скрыть домой Но из Ты запутаешься обо мне Даю дым, бледно-розовый рассвет, мои ноги не... Привет, я всё и всё Давай будем трахаться, но не влюбляться, не разбили сердце, я хочу поделиться. А Крым принёс Гаррика, ни одного варика, в третий Варкрафт играют на реке, этой. еб... Там вышли из полей, там лежали мин. не могу проиграть, получаю вина, Only back. И это твоя вина Как и сейчас я как малина Я Похуй За тебя в <соцентрический> Вдоль дорог я иду отчаянно, наш был случай. Боже, как завидую тем, кому звонят по ночам заражена, не стреляй. Он больше не наберет, больше не прилетит никто его... Ты расскажи про нас всему свету, как нес тем цветов А чем хаскану, им чакатарфу, им гольхо, ничем хаскану, раз, два, три кавычки, сигарету спичкой И дать ложикается с роза. Фу, Это вс любовь, роза. Я ли твой я ли твой парень Ты моя пара, пожара не только Тут патрон в патроннике, ежели что Головы ромбили, заработывал Затяну шнурки душе, подойди же, что ты нужен Нет, я не обижу дружи, больно сильно ты Нами Над за рулем, я вижу, мы здесь маме, мама Сияй, сияй, если твой головой ты убежни Спробитый башкой в кардолей, но протечет Самолет куплю, я себе и молча улечу Небо алое за облаками Я любовь на дне сгорала Субтитры по глазам, а На концерте прямо в я влюбляюсь когда ты рядом, мое все. камеру, камеру. доказывает что-то, с этим Делили, наливали, была любовь в Я, я как Федрика, Дайте, Оскар, Рэп, ты А горький вкус твоей любви меня убил теперь бесил. Не прям не не строит пачка,